всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с уходом за волосами а именно по стрижке волос в данном случае представлена машинка для стрижки волос компании Philips, 7000 серии 7650 для того чтобы подстригать волосы и ухаживать за собой минуя соответственно, парикмахерские либо барбершопы что из себя представляет данная машинка кстати было у нас на канале триммер который стрик волосы на теле да тоже данной фирмы достаточно хорошая достаточно хороший вариант для того чтобы использовать но в данном случае пришла машинка с аккумулятором внутренним Единственный недостаток были бы варианты замены этого аккумулятора было бы еще лучше кстати здесь полный комплект как вы видите то есть помимо того что поставляет сама машинка здесь находится три насадки и также находится тканевый наплечник и расческа и ножницы, причем это все заключается в футляр из материала. Давайте смотреть. Кстати, все это пришло тоже с AliExpress, тоже с Российской Федерации достаточно быстро, правда, от официального представителя фирмы Philips, а именно магазина Philips. вот в таком виде. Кстати, это тоже было упаковано снаружи картонную упаковку, поэтому пришло все прекрасно в ближайшем виде.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 Ну, во-первых, что здесь может осуществляться, это о том, что постоянная мощность на любых частях волос. Дальше, 28 режимов имеется в виду изменение длины от 5 до 28 миллиметров. Самозатачивающиеся ножи имеется в виду для стрижки. Дальше, литийонный аккумулятор до 90 минут работы и зарядка в течение одного часа. Так, что из себя представляет машинка? Вот его комплектация полная, вы уже видели. Дальше, что здесь может осуществлять? Можно мыть ее, есть индикатор соответствующей степени разрядки аккумулятора, и регулировка ножей, есть турбо режим, как осуществляется с их взаимодействие, и продемонстрировал непосредственно сам мотор. Так, это все запечатано давайте вскрывать упаковку для этого воспользуемся ножом так внутри ничего нету пока вот перегородка для того чтобы у вас помещался данный гофр ой сканевый гофр кстати очень похожий на монокуляра пиксель только единственно там размер поменьше и помячён. Так, внутри у нас находится непосредственно вот сама накидка, отличная, чтобы у вас волосы из нейлона. Кстати, давайте откроем, посмотрим, что здесь. Так вот такого плана она. Есть соответствующие крепежи при помощи липучек. И укладывается на плечи дальше сама машинка вот такого вида ножи можно быть так здесь 15 вольт 5.4 ватта и есть сетевой адаптер так вот здесь кнопка включения давайте включим турбо режим и здесь вот идут переключения в зависимости от того какую вы волос хотите оставить от 3 миллиметров до 15 либо с 28 до 16 вот здесь вот насадка уже стоит 3 15 миллиметров сами давайте посмотрим ну то есть вот так вот выдвигается относительно ножа и тем самым осуществляется срезка волос Она достаточно легкая удобно держать в руке давайте ее откроем здесь еще продемонстрировано что можно мыть ее без проблем в проточной воде и все так вот такие вот такой ножик самозатачивающийся и вот такого плана ножи да она кстати как я уже говорил от 05 здесь от 3 миллиметров но от 05 посадится на округовой так вот используйте этот эту машинку для стрижки Так, дальше тут еще одна насадка. Это уже 16-28 миллиметров. И еще одна насадка это идет насадка для бороды. Чтобы ее подравнять. Так, но ну, здесь не указано, сколько она сбивает. Ну подравнять имеется в виду. Дальше сетевой адаптер. Такого плана. на 15 вольт 0,36 амперов, то есть 5,4 ватта. 1240 вольт, ну 9, 9 ваттная зарядка. Здесь около метра, полтора, по-моему. Хотя давайте сейчас раскроем, посмотрим, сколько длина. Чтобы не откладывать долгий ящик, посмотрим. Ну да, где-то около полутора метров, здесь сантиметров 70. 75 полтора метра длина кабеля для того чтобы осуществлять зарядку и как вариант может быть во время зарядки проводить еще и стрижку то есть вам кабель этот позволит ну если недалеко розетка на крайний случай всегда есть у вас удлинитель для того чтобы все у вас было прекрасно так дальше у нас документация идет на различных языках, в том числе и российский вариант, ну и другой, постсоветской языковая линия. Дальше есть гарантия, вот гарантийные обязательства. Ну, стандартная гарантия 2 года, но плюс год, если вы зарегистрируетесь в клубе. Дальше приложение соответствия, то есть сертификат действует. то есть 16.03 2026 года с 21.17.03 с марта 17 по 21 по 16 марта 26 какая коротенечка инструкция что здесь осуществляется вот продемонстрировано то есть нельзя бриться вернее подравнивать во время души не предусмотренную комплектацию которую мы только что рассмотрели а кстати, он вот здесь вот написано, то для бороды подравнивание 2 миллиметра То есть помимо бороды еще есть и для волос. Дальше. Ну, стандартное, то есть можно даже во время зарядки осуществлять действия, продемонстрированный аккумулятор, в зависимости от того, какая разрядка. Ну и в зависимости от того, какой тип. У нас 76 500 90 минут можно использовать в течение часа заряжать. И основные действия осуществимые, в зависимости от насадки, как правильно осуществлять не под наклоном, а чтобы у вас насадки были параллельно вашей коже на голове либо на лице. Принцип как достается, регулируется. Ну и промывка как осуществляется. То есть промывать можно в воде без использования моющих средств. Просто вода. Так, вот такая картинечка инструкция. Есть ножницы. Что-то они такие уж, не знаю, поплили кутов, имеется Руки. Так, есть расческа. Ну, такая стандартная полос массовая Так, и есть. Ну дополнительная инструкция, э, дополнительная гарантия если вы зарегистрируетесь в клубе Philips вот так вот так ну остается продемонстрировать как это осуществляется действие Ну я уже волосы не буду демонстрировать давайте по принципу триммера кстати до сих пор еще вырастает у нас почти скоро волос не останется это действие давайте на другой руке давайте размер изменим все прекрасно функционирует и действует вот можно увидеть на поверхности линии собраны волосы здесь вот. вот такая вот машинка для стрижки волос Итак, я вам продемонстрировал возможности для стрижки волос Philips 7000 серии на 7650 для стрижки волос с тремя насадками дополнительно можно еще осуществлять стрижку бороды размер оставляемых волос от 0.5 до 28 миллиметров если вы используете насадки идут от 2 миллиметров до 28 ну а если без насадки это уже 0.5 миллиметров в комплекте есть парикмахерский набор благодаря которому